как можно ей быть во всем меня милей? Признавайся, всех я краше, обойди все царство наше, хоть весь мир в неровной нет. Так ли? Зеркальца в ответ, а царевна все ж милее, все ж румянее и белее. Делать нечего, она черной зависти полна. Бросив зеркальца под лавку, позвала к себе чернавку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 но живет без всякой славы среди зеленые дубравы у семи богатырей та что все ж тебя милей и царица налетела на чернавку как ты смело обмануть меня и в чем та призналась во всем так и так царица злая ей рогаткой угрожая положила или не жить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 Говоря, яль всех милее, всех румяней и белее, и услышала в ответ: Ты прекрасна, слова нет, но царевна все шмелее, все румянее и белее. Злая мачеха, вскочив, опол зеркальца разбив, в двери прямо побежала и царевну повстречала. Тут ее тоска взяла, и царица умерла.